Доброго дня всем зрителям канала компании Радиосила. Сегодня к нам на обзор попала сравнительно новая радиостанция от компании РКК Мегаджет MJ400 Turbo. Коробка от радиостанции как и у предыдущих версий синяя. Откроем ее. Внутри у нас Стандартная комплектация, инструкция на английском языке. По желанию мы можем вам распечатать на русском. Сама радиостанция. Вот так вот она выглядит. Дополнительный кабель питания. Тангента. Четырьмя клавишами скоба и монтажный набор. На тангенте, как я уже и говорил, четыре кнопки. Это передачи, две переключения каналов и спектральный шумоподавитель. Его еще называют автоматический. Радиостанция представляет обычный моноблок. Сзади мы видим большой радиатор. Так как радиостанция выдает у нас 18 ватт Антенный разъем типа UHF розетка, кабель питания с предохранителем и разъем под внешний громкоговоритель. На передней панели небольшой дисплей, три регулятора и 6 клавиш, а также разъем под тангенту. Включается радиостанция верхним регулятором, он же отвечает у нас за громкость. И как мы видим, дисплей у этой радиостанции инверсионный. Нижний регулятор предназначен для установки порогового шумоподавления. Большим регулятором справа устанавливаются каналы. Клавиша RU переключает частотный стандарт налей и пятерок. Индикация минус 5 это нали, то есть в данном случае частота 15 канала 27 130. Отсутствие индикации это 27-135. Далее кнопка переключает у нас модуляцию с частотной на амплитудную и наоборот. Под дисплеем первая клавиша при кратковременном нажатии активирует дополнительные функции остальных трех. А при удержании включает и выключает звук нажатия клавиш. Все, теперь звука у нас нет. Следующая кнопка «Сканирование» активирует сканирование в пределах одной частотной сетки. И также, соответственно, является первой ячейкой памяти. То есть нажимаем F и на первую ячейку. Вот у нас индикация. Первый канал запрограммирован в первой ячейке. Если мы сейчас зажмем сканирование, то у нас будет происходить сканирование по всем трем ячейкам памяти. Третья кнопка активирует функцию по очередного прослушивания двух каналов. Для этого мы давайте выберем 15-й. Амплитудная модуляция. Это, как известно, дальнобойщики. Нажимаем ДВ и допустим 19. И как мы видим, приемник поочередно включается на каждом канале. Модуляция у мегаджетов, к сожалению, не запоминается. И также эта кнопка работает как вторая ячейка памяти. И последняя кнопка включает 9 канал в режиме одной сетки и является третьей ячейкой памяти. Для того, чтобы записать в память, вот давайте, допустим, 15 канал, амплитудную модуляцию запишем в первую ячейку. Нам необходимо кратковременно зажать FC и удерживаем первую ячейку. Вот, теперь у нас 15 канал записан в первой ячейке. Если мы будем записывать, допустим, 21 в FM модуляции, во вторую ячейку. То, соответственно, при переключении между ячейками модуляция у нас не сохранилась. Чтобы войти в многосеточный режим, нам необходимо выключить радиостанцию, зажать кнопку переключения модуляции и включить радиостанцию. И вот, как мы видим, у нас Клавиша CH9 переключает между сетками А, Б, В, d Д, Е, Ф. Остальные функции работают в штатном режиме. Для того чтобы вернуться обратно, нам необходимо сбросить радиостанцию, то есть выключаем радиостанцию, зажимаем опять же CH9 и включаем. У нас появляется надпись RESET. Все, радиостанция сброшена и работает в односеточном режиме. По своей схемотехнике радиостанция напоминает чем-то Megadjet MJ600 Turbo. И несмотря на то, что последний новинки Megadjet'а выходят на процессоре EBOV, 400-я модель по-прежнему имеет самсунговский процессор. Это значит, что у радиостанции не будет тех же проблем, которые появились у новых моделей мегаджетов, то есть у новых 333 и 350. Также здесь, в отличие от этих моделей, автоматический шумоподавитель находится на тангенте и его можно отключать. И на дисплее мы можем видеть такой импровизированный S-метр. Как вы уже поняли, эта радиостанция отличается от предыдущей модели не только инверсионным дисплеем, но и кнопками. То есть у нее на тангенте три кнопки, добавился автоматический шумоподавитель, а у старой модели две кнопки. Но радиостанция будет работать и с тангентой от старой модели. Каналы у нас переключаются и передача работает автоматического шумодала уже, к сожалению, не будет